Всем привет! С вами Сергей Инкоста. Да, друзья, давно нас не было в эфире, потому что были заняты и торговлей на фьючерсах, и на форексе и на бинарных опционах. А почему бинарные опционы в том числе торгуем? Потому что это довольно быстрая система для заработка. Сейчас на своем экране вы видите а, робота, вот, который одновременно работает на одном и том же счете, а, правда счет небольшой, вот, а, и работает по определенной системе, причем две разных здесь, вот. это позволяет сейчас делать разные очень роботы, да, вот работает он на сайте binary.com, вот. И одновременно показывает нам и график. Можем переключиться. Сразу он нам показывает текущую вставку. В этих линиях. Внизу вот она отображается. Что put. Вот, вот она закрылась и вот закрылась также в зеленой зоне. вот, Здесь немножко другая система стоит. Я не торговая система, да. Вот которая немножко иначе функционирует, чем этот, но она более агрессивна. То есть, <coughs> данные, видно, что робот работает уже в текущее время 2 часа, а в час он делает 20, 21 доллар, вот, когда 23 доллара он делает, то есть, вот сейчас за два часа он 45 сделал, но это, конечно второй час ему такой дал вот. первый час он сделал 21 доллар <coughs> в информационном поле показано а, какой баланс а, какой профит 44.580 с момента начала работы робота а, соответственно total а, win total loss да, ну, 51.90 он средний рейд показывает что в принципе никак не сказывается на профите. то есть потихонечку потихонечку растет вот а 46 48 это показан показан максимальная просадка она была на 75 пятом индексе индекс волатильности вот, там, дошло до шестого колена Мартин пошла система умножение идет на 2 и 3 каждую ставку вот. и здесь ставка минимальная 0.5 здесь минимальная ставка 0.35 но например если этому роботу понадобился час чтобы заработать 20 долларов до да, час ну, всегда средняя цифра 20 долларов 19 от 19 до 24 вот а, то этот робот, он, конечно, работает более агрессивно хотя у него мелкая ставка и за 11 минут он уже делает скажем так 6-7 долларов вот, если посчитать с учетом часа это время, да, конечно больше сейчас секунду я его открою и скажу а нет это другой это другой тоже относительно э, спокойный робот, он за 22 минуты запутались просто уже куча роботов открыты вот. тоже относительно спокойный робот вот. за 22 минуты работы он сделал 6.97 вот вот эта просадка 46.78 была достигнута на одном только 75 индексе вот, и такая просадка встречается достаточно редко то есть на балансе трейдера который хочет торговать через этого робота да, должно быть не менее 100, желательно 150 долларов вот, чтобы робот адекватно переваривал и спокойно работал вот, не останавливаясь как то так кому интересно э, я не знаю ставьте лайки там может быть пишите в комментариях что нибудь тогда это кому интересно чтобы я выкладывал историю этого робота в частности вот этого я буду выкладывать вот этот первый который в час дает 20 22 доллара непрередной работы, потому что его очень удобно поставить на VPS и запустить в круглосуточный режим работы. Вот. Также потом, позже, возможно, расскажу, как можно приобрести данного робота и либо подключиться на копирование сделок автоматическое копирование сделок слава богу, есть куча различных приложений, которые позволяют ä, подключить ä, ваш счет к нашему счету на Binary.com и спокойно копировать тик в тик в каждую сделку. Вот. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей Мкоста. Надеюсь, информация и видео было в какой-то мере полезно. Эту таблицу я потом, эту таблицу, которую вы сейчас видите перед глазами, я потом э, сохраню. То есть я выложу ее под видео, когда закончится работа на сегодня, этого робота. Я скопирую ее просто элементарно вот так вот, то есть выделю э, все ячейки. И перенесу в Excel, а Excel а, залью на Google Диск и предоставлю доступ. Возможно, именно в этой табличке Excel я и буду дальше продолжать накопительно складывать информацию по работе этого робота. Вот, чтобы можно было видеть за каждый день или там с пропусками дней или без пропусков дней, а, как работают а, роботы. Все ли у него хорошо? Но я могу сразу сказать, что два часа работы это очень хороший результат. За два часа непрерывной работы. Вот. Это очень маленькая просадка. Поэтому без всяких, как говорится, можно его использовать. Всем пока.